Командку РТК на сцене давайте поприветствуем Стэм под ТК. Очень сложно найти хорошую работу, приходится устраиваться даже в такие места. Итак, музей за 10 минут до открытия. Ну, здорово, новенький. я. я. Да, это не важно. Главное, запомни два важных правила. Во-первых, главный здесь я, и во-вторых, правила придумываю тоже я. Ладно, познакомлю тебя с музеем. Вот. Здесь у нас хранятся лучшие песни Джигана. Но здесь же пусто, я и говорю. А вот здесь у нас экспонат, стоял, ушел, да, да, старый да. такой, весь пхом покрылся, прям как я. Ладно, давай дальше, это у нас самый важный экспонат, золотая статуэтка. Почему? Ее из дубов делали. Ладно, запомни, смотри, камера здесь, здесь и здесь, соответственно, курим вон там. И туалет тоже там. Это потому что камера здесь, здесь и здесь? Нет, просто планировка такая. Ладно, пойдемте, тебе покажу зал досковых фигур. Там Мерлин Монро прям... А -а -а -а! Пойдем, пойдем, прям... Ух... Может быть, это какой-нибудь новый экспонат? Чё, геродактинг, что ли? <соторит> <соторит> <соторит> <соторит> это прям как в фильме «Ночь в музее» — все экспонаты оживают! Подду я к Мерлин Монро, Мэрлин! <соторит> блин, Люк, договаривались, ты чего не вырубил еще? А чё ты так поздно спускался, блин? Слишком долго, слишком рано спустился, дружище! Ну что это такое, а? Ё-моё, блин! Поправлю. А, Петрович, это вор! Вор! Ох, ужасный вор, конечно. Посмотри, что у него в карманах. Так. Карта скидочная в кальянную. Еще скидочная в кальянную. Так, у него одни карты в кальянную. Походу, это школьник. Я что, школьника ушатал, что мне будет? Что толстовкальника? Петрович, успокойся, спят усталые и, и, и А это успокаивающий. А по правилам стемы на сцене должно находиться три человека, но четвертый уже не на сцене. Кто роллы заказывал? Не я, не я, а я заказывал. С вас 500 рублей. Вон тот золотой браслет, возьмите. Ты чё, офигел? Мы на этот браслет еще пиццы могли заказать! Дебил. Ладно, Петрович, все, зови полицию. Полиция! Да в телефон! А? Полиция! Да иди нормально, позвони. А, позвонить. Дружище, ты что так рано спустился, Владимир? У нас же с тобой был нормальный план. И в каком он сейчас состоянии? В подвешенном. <звешено> да. Здравствуйте, это компания МТС. Вам удобно говорить? Нет, неудобно как они этот фильм Вот в России всегда так. Старшее поколение всегда стоит на своем, продолжает бороться с молодежью. А эта молодежь все время какая-то легкомысленная, все время что-то пытается обмануть, украсть. Извини меня, Петрович. Ну ладно, ничего страшного. Ладно, я пошел. Ты куда? Да я пошел. Эй, что ты это Эй, вы куда?